И снова здравствуйте. Я Мирея Гринальд, и мы продолжаем проходить метро 2033 версии Redux. Идем же. Продолжаем следовать за ханом. По странным лабиринтам. Ам. Угу. Да уж. В одиночку здесь путь, наверное, найти очень тяжело было бы. Сосредоточься. Хорошо. Не поняла. Слышь, она приближается. Да? Замри. Что это такое? Это шаровая молния, что ли? Похоже, было нам шаровой мол. Страшная вещь, да. Но на самом деле она не злее, ну скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Постарайся лучше разобраться в ситуации, но прежде чем делать вывод. Теперь пойдем. Тут будет безопасно. Ну, это к любой жизненной ситуации применимо, собственно. На эмоциях решения, которые принимаешь, потом начинаешь думать и понимать, что, господи, как мне все это вернуть обратно. Да я как-то это, стараюсь. Это здесь бойня какая-то была. Ага. Ну ладно. Еще возвращаются. Блядь, сука, со спины обошли. Блин! Да блять, отвали! Короче, эта штука их всех сожгла. Ладно, давайте теперь походим, соберем патроны. Короче, не очень я понимаю, каких чудовищ с одного раза снимает этот квадроплет. Как из двух выстрелов некоторых, блин, два по четыре надо делать. Ой-ё. Так что... О, еще чувак. Слушайте, временами осветлеет, вот якобы, ну, это свидетельствует о том, что хороший поступки, а я не очень понимаю, в чем суть. Ну ладно, хорошие, ладно. И, кстати, где эта карма, потом она нам аукнется. Если бы спойлеров сможете сказать, то добро пожаловать в комменты. Еще раз, калаш. Раз, калаш, два калаш. М -м да уж. Расход, конечно, у этой пушки не слабый, но пока, пока нормально, пока хватает. Хан не стал нас дожидаться. стрелок угу. М -м, нам параллельный тоннель ладно прыгай на резину тоннель впереди должен быть спокоен мы доберемся быстро Ну давай. У тебя благородная и важная миссия. Надумаешь ли ты, что люди полоса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Кикимора поскакала. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, я защитника может понадобиться помощь так тургеневская судя по всему а дрезина за решеткой стоит я думаю странно телепортировались мы что ли Ладно, пойдемте глянем что там происходит а потом уже будем бродить по станции очередная атака да они прорвали внешнюю оборону тут все кто выжил не надеюсь уже дожить до завтра откуда О. ползут чудовища как обычно из левого туннеля и из перехода тоже мы отправили туда группу саперов но они не вернулись, и взрыва Господи не было, Господи а больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель, так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить. Но упыри, похоже, прорыли себе путь Там где-то есть гермоворота Постарайся закрыть их или взорвать Я останусь с уцелевшими Если тварей окажется слишком много Замани их на нашу позицию Угу, круто Взорвать чего-то там и... Зайти в левый тоннель Ладно. Ой, странно. А, странно. Странно все это. Да вообще не а. говори. Страннее некуда. Ладно, левый тоннель. Я так понял. Да ты что, сука, херел, блядь. Сука. И... Да не. Нихера себе, блин. Ну посмотрите, они просто какие-то, блядь, озверевшие мутанты. Ядрёнок крамысла. Слушай, а а ай-ай-ай-ай-ай-ай! Блядь, не надо было трогать. Бежали бы они, сука, дальше от себя. Да ты посмотри, а... Давайте-ка я это сделаю, видишь, что меня здесь нет, выключу фонарь нахрен и доберемся до конца этого тоннеля гребаного. Ади там как-нибудь они их сколько там четверо как-нибудь отстреляются. Фу, смотрите они меня даже не видят, если я вот э -э их не трогаю. Ага. каратнуло чувака, видели? Так, остатки саперной группы или что-то он там такое, типа, сказал. Где они могут быть? Я понимаю, друзья, что не особо видно, но... Параллельный мир, блядь. Так. Короче, это... В общем, тут ни хера нет. Угу, ладно. Угу. Смотрите, я реально я без света они меня не видят угу. ладно давайте идти по указателю посмотрим куда он нас приведет Они здесь ходят как у себя дома. Ехре. Куда мне идти-то, я не понимаю. О, по ступенькам. Смотри, а! Охеревшие мудаки! Короче, нас сожрали. Внезапно. Задача рейнджера Ордена – защита всех людей, живущих в метро. Они подчиняются не одной из главных политических сил, а Полису, крупнейшему из независимых городов-государств. Да. Ладно. Начинаем сначала. В левый тоннель ходить не хрен. Пойдемте сразу в переход. Так, чуваки, давайте без меня. Там вас ждут, там вас встретят, дорожку ковровую вам постелят. Все будет заебись. <Слышен> да, блядь, ты что, не слышишь? Я тебе говорю, не надо ко мне лезть. Ты порылый, что ли, совсем? Смотри, скотина какая. А этот задом. Ха-ха, <смех> врага играет. <смех> Придурок. Так. Внедремный штукатир же, блядь. Так. Ага. Что там происходит? Готов, мудила. Да перепрыгивает уже. О, энтер. Хорошо. А здесь у нас что? Заметочка. Ой, блядь! Ам, да. Идиотизм косит наши ряды в прямом смысле. Короче. Ладно, заметочку позже почитаем. Идиотка. Сначала запал, зажгла, а потом давай там шарится. Ой, ладно. Куда оно пошло? Да, посмотри, а, мах медом вам тут что ли намазано? понятно окей я болдин эти шалаши Какой терминатор? А? Да, Это что-то новенькое, отвалите блядь. Господин хороший. А, а, блядь, заметку же я уже собрала. Окей, давайте ее из дневника почитаем. М -м, Тургеневская. Когда-то это была обычная станция. Живая, благополучная. Из тех, где есть место не только бойцам в тяжелом снаряжении, а и старикам, и женщинам, и детям. А потом пришли мутанты. Словно из ниоткуда. Этих тварей было неисчислимое множество. Проклятое тогда, конечно, ее еще называли ее старым именем, оборонялась как могла. Только вот силы были неравными. Защитникам станции пришлось один за другим оставить себе блокпосты в туннелях. Потом они забаррикадировались на платформе и бились до последнего. До последнего ребенка, которого успели эвакуировать на соседнюю станцию. До последнего старика, которого вынесли под прикрытием. До последнего патрона. А когда патроны кончились, те, кто держал баррикады, уйти не успели. Проклятой станцию назвали спасенные жены и дети тех, кто остался тут навсегда. Вот что ждет ВДНХ, если я не справлюсь со своим заданием. А может быть, не только ВДНХ, но и все метро». Я вот думаю, что может быть не всегда эм, полезно читать заметки сразу. А здесь. А здесь не активен. Блять, бежим. Ой, сука. Получилось? Ну, а вроде да. Короче, там надо было хотя бы один запал поджечь, получается. Ну ладно. Хорошо, давайте сейчас посмотрим вот по этим ответвлениям. Может быть, что-то я. Не, нет ничего. Вы знаете, таких проклятых станций, мне кажется, половина метро. 2033, я имею в виду. Упс. Упс-пупс. Так, ну хорошо, оттуда они уже не бегут. Уже легче. Так, а где же мне теперь искать... Заряды? Забил заряд, я в пушку туго... Блин, смотрите сени забытых предков, видите? Ой, блядь. Ну ладно. Ну, а вы-то откуда залезть Так. Ой, а смотрите, здесь тоже э -э квадроплет, грубо говоря, и у него еще и, в отличие от моего, по-моему, какой-то прикольный приклад. Да, смотрите. Давайте поменяем. Мне кажется, здесь поинтереснее будет. Окей, спасибо, дорогой. Земля тебе пухом. Хотя, наверное, земля тебе пухом здесь не особо актуальна, но... Но, увы. Бежит, смотрите, скакун проживальского, блядь. Угу. <тит> да, у него отдача меньше по сравнению с тем предыдущим. Ну, как мне показалось. У них тут такие прикольные вот эти домики. Прям такие милашки. <с Twilight> как эти. Какие-то чумы ладно ну что еще раз в конец левого тоннеля ну да показывает туда теперь да блядь очень быстро перезаряжается просто моментально да, блядь. сука мне бы блядь, катану сюда заманали блин порылая сволочь реально вот не хватает здесь какого-нибудь такого знаете холодного оружия не ножа вот этого смешного который есть у артема а вот реально кстати насчет ножей Пиздец. Блядь, кончились патроны. Это мразь отбились. Пиздец, короче. Я успею поставить этот гребаный заряд или нет? Да, блядь, ты посмотри-ка, а. Давай, Артем, быстренько побежим. Куда тут ставить? А. И сваливаем. Я думаю, здесь, наверное, и слабая будет. Ударная волна. Давай, давай, давай, давай, давай. Надо бы сейчас куда-нибудь вот... Быстрей, быстрей, заворачивай! Да, блядь! Ух. Получилось? Да, вроде да. Охренеть, Хан, спасибо, классные были задания, веселые главное. Да, короче, смотрите, у меня с патронами вообще беда. Сейчас надо бегать, смотреть, где здесь можно пополнить хоть немножко свой боезапас, а лучше немножко. Так, ну чё, чуваки, вы меня туда не пустите, да? Там. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в Полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным или фашистам. Пойдем. Туннели обрушились. Интересно, чего бы они обрушились? Кузнецкий мост независимая станция. Они у тебя не возникнут сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строго и журналицу. На Кузнецком мосту разрешимо ему знакомого. Андрей, мастер. Скажи, что там Угу. Ладно. Что фашисты, что красные. Но ну, это не одно и то же, конечно. Но все прелести тоталитарного государства, что там, что там, они доведены до абсурда. И просто просто человеческая жизнь значит ничего. Значит, все только идея и... Классный медвежонок. И все. Ну и, собственно, те, которые... У власти они всяческими силами Стараются эту идею Удержать oh. <laughs> Из-под задницы вытащили просто <laughs> да. Ну ладно, все что ли Сл Ничего они мне не говорят Короче, ни спасибо, ни до свидания Ну ладно, бог с вами По морде не дали и зато спасибо так, это что такое у нас? А, револьвер-мутант. Не хочу. Револьвер у меня есть с глушителем. Он меня устраивает. Так. Да, это с удлиненным стволом, с модифицированным прикладом. В общем, вот. Ладно, пойдем отсюда. Да, неплохо было бы еще патрончиков, но... На нет, и суд... на нет и суда нет, как говорится. Кстати, здесь было достаточно, достаточно непросто, на самом деле. Такая замороченная станция. А-а-а, вот оно что. она здесь, как проводник. Ой. Это что такое? Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Все, забирайся. Спасибо, дорогой. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём. И удачи тебе. Да и тебе всего хорошего. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея-мастера, но он нашел меня первым. Да, немножко... вернее, немножко сократили историю Хана. И Я, кстати, крайне рекомендую либо почитать метро 2033, либо послушать Спасибо. аудиокнигу. Э, вещь действительно стоящая, и думаю, если вам заходит игра, то книга наверняка вам тоже будет интересна. Так, а где у меня... Так, есть фонарь. Кстати, знаете, одна из немногих РПГ, где приходится фактически надеяться только на себя. Потому что в основном же есть какие-то напарники, которые, в принципе, как бы помогают, но частенько мешают. А здесь тебе сразу говорят, короче, чувак, давай сам и дальше как-нибудь, вот, старайся. И, знаете, это достаточно неплохо. Я так думаю. По крайней мере, надеешься. Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, разлабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваривай. Это свободная станция. Ну, прикольно. А могли бы и ножичком полоснуть. Чем мне не зажигается-то нихера? Ну ладно. Надеюсь у вас ничем не разожутся. Но ты поосторожнее. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Ну ладно. Просто дружеский совет. Да, спасибо. Mm -mm. Внимание! На станции Лубянка. проводится проверка документов. Кузня. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. А прописка у нас с Артемом где-на в ДНХ? А я даже не знаю, есть какие-то документы у Артема, но ну, в игре? Потому что я не особо-то помню, чтобы где-то у нас о каких-то документах речь шла. не пробраться. Так, нам бы тут рожиться патрончиками было бы неплохо. А здесь где-то напугали, блять, я думала это ко мне. проваливай отсюда. Да иди ты к моей простате, а то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзали! Yes. Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение? Бьешь слабовато, однако. Ха. Да ты шутом на полставки подрабатываешь. Петросянешь? Ну-ка, попробуй вот это. Вот это было получше. Ай, так ну больно, у нас все. Баба. ты а где этот Андрей ел? так его искать? Принимаем этого. Посмотрим, как он пошутит я на лубянке. Отвали, или я охрану вызову? Да, блядь, стрелка сюда показывает. Вы чё Прикольно. Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Блин, супер. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. А! Стой, стрелять буду. Беги! А! А! Ах, ты дреб! Я их прикосил! За мной, парень! Хватайте, ублюдков! Осторожнее, тупица! Я не да у меня что-то бежать не сильно получается. Слева! Блядь! Слева! Ай! Да давай быстрее, Артем, блин! Слева! Блин, сука, сзади. А -а -а. Туда! Да блядь! Стой, Куда туда-то? Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Это ты, Андрей, что? Проблема чтобы? в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Угу. Ну спасибо. Метро 2035. Реклама. Окей. Это что? Ага, была <музыка> Жаль, что нельзя сыграть что-нибудь такое. Раз это такая регина? Так, ладно. Заметочка. Многие в метро ненавидят красных, потому что боятся их. Красные живут в проголодь, хотя работают круглые сутки. Им говорят, что они трудятся ради лучшего будущего, но год от года их жизнь становится все тяжелее. они дерутся отчаянно, словно совсем не боятся смерти, а их командиры бросают их на амбразуры, затыкают их телами огневые точки, тратят их жизни, будто они и вправду не могут умереть. Но они умирают от истощения от переработки, от пуль врагов и от пуль своих комиссаров, которым приказано стрелять в тех, кто испугался и отступил. И им внушают, что они сверхлюди, что они сделаны не из плоти, а из стали. И именно поэтому мне их жалко. Ради чего они живут? Ради чего умирают? Идолы прошлого давно рухнули, но им об этом не сказали. Лозунги, которыми они разговаривают друг с другом, ничего не значат в новом мире. И им запрещают свободно говорить и свободно думать. Каждый, кто задает вопросы – предатель. Любой, кто скажет, что за пределами красной линии жить лучше – шпион и диверсант. Тут лучше спрятать поглубже все человеческое, что в тебе есть, и быть таким же, как все. Но есть такие люди, как Андрей Кузнец, которые не отчаялись и живут дальше. Хотя, если бы на его месте был я, я давно бы уже отсюда сбежал. Почему же он остается? Боится, что застрелят? При попытке к бегству. Ну, а на этом на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Написать свои искренний комментарий и поставить лайк этому видео. Но самое главное, берегите себя. Огромной всем вам удачи, новогоднего настроения, горячих обнимашек и пока-пока.